Добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир открывает программа Яна Йофе. странички истории. Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. В марте 1848 года в Лондоне небольшим тиражом всего тысячи экземпляров на плохой бумаге был отпечатан коммунистический манифест Маркса и Энгельса. Начиналась эта брошюра словами. Призрак коммунизма бродит по Европе. Он и бродил почти 150 лет, потом исчез, унеся с собой миллионы человеческих жизней. Сейчас по Европе бродит другой признак, пришедший из Китая – коронавирус. Пока количество его жертв измеряется около 2500, в Китае в несколько раз больше. Как долго этот признак будет бродить, как говорят, поживем – увидим, очень хочется надеяться, чтобы это было недолго. В начале этого года было много предсказаний. Астрологи, политологи, экономисты, любители гадать на картах, каждый высказывал свои прогнозы, используя свои знания, интуицию. Результаты гаданий вы знаете, никто не предсказал ни пандемию, не падение в два раза цен на нефть, непадение падение стак-маркета, когда, начиная с марта месяца, капитализация больших компаний уменьшилась почти на треть, на 10 триллионов долларов. Начался экономический спад, спад с непредсказуемыми последствиями. В этом и заключается отличие пророчеств от предсказаний. Великие пророки были избраны Богом, чтобы передать людям его божественный замысел. Им был дан дар читать глубины коллективного подсознания и коллективной воли. На иврите пророки «не нави» происходит от корня «экспрессивно изливать чувства». Из 39 книг Ветхого Завета 18 принадлежит пророкам. Вот что интересно, все древние пророчества сбылись, все современные нет. Коронавирус не первое и, к сожалению, далеко не последнее несчастье, которое обрушилось на Америку. Их было предостаточно. Наводнения, засухи, черные пыльные бури, поднявшие в воздух миллионы тонн плодородной земли, ураганы, снегопады, пожары, извержения вулканов, землетрясения. И всех этих природных несчастий Унесших тысячи и тысячи человеческих жизней и причинивших десятки миллиардов долларов физического ущерба, ничто не сравнится с эпидемией инфекционных заболеваний. Слово «пандемия» греческого происхождения, оно состоит из двух слов. «Пан» — это «весь», и дем –— «народ». То есть, когда это затрагивает весь народ, все население. Средние века — «чума» носившая название «черная смерть», унесла более трети населения Европы. За период европейской колонизации Центральной и Северной Америки почти 90% местного населения индейцев умерло от инфекционных заболеваний, которых у них не было иммунитета. Инфекционные болезни выкашивают не только гражданское население, но и целая армии. Во время наполеоновского вторжения в России его армия вначале насчитывала 620 тысяч человек. Еще до того, как первый французский солдат вступил в Москву, 380 тысяч солдат умерло не под, русскими, и были, не под русскими пулями и снарядами, не полегли на полях Бородинского сражения. Там осталось лежать более 30 тысяч французов. А невидимыми вирусами тифа, холеры, дизентерия, результат употребления э, грязной воды, антисанитария. Многое мог предвидеть Наполеон, блестящий военный полководец, стратег, но не такого убийства, не такого убийства невидимого противника, как вирусы, как бактерии. Среди наиболее более распространенных форм инфекционных заболеваний то, что на английском языке мы называем флу, от слова инфлюенса, которое по-итальянски звучит довольно красиво. Инфлюенса фреда», что значит инфлюенса в колд, влияние холода. Мы по-русски говорим грип или врачи острое респираторное заболевание. Ежегодно им болеют миллионы людей, хотя существуют и вакцины, умирают тысячи от осложнений. Но так как грипп случается ежегодно, хотя его штаммы вирусов э, и разновидностей меняются, мы как-то привыкли. А, э, значит, мы как-то не паникуем. Другое дело, пандемия этого года. Коронавирус, новый вид гриппа вызваны вызывающие оттек легких, от которого нет пока ни вакцины, ни средств лечения, да и смертность на тысячу случаев заболевания в 5, а то и 10 раз выше смертности от гриппа. Хотя в абсолютных цифрах смертность от гриппа сотни раз больше, ибо гриппом болеют миллионы людей, а коронавирусом а, пока немногим более 150 тысяч. К обычному гриппу мы привыкли. Но сто лет назад все было по-другому. В этот год вспыхнула пандемия, получившая название «Испанки», предполагающая, что источник гриппа была Испания, хотя точных данных и доказательств, откуда она произошла, не имеется. Солдаты в конце Первой мировой войны, включая американских, стали жертвой эпидемии гриппа осенью 1918 года. Этот тип гриппа был настолько заразителен, что зачастую из строя э, выбивал не, не только каких-то отдельных солдат, а целые армейские подразделения. Когда солдаты стали возвращаться домой, они принесли с собой эпидемию, распространившуюся по всему миру. В течение нескольких месяцев умерло больше людей, чем погибло на всех фронтах Первой мировой войны. Вы знаете, что в течение Первой мировой войны на фронтах погибло порядка 20 миллионов человек. А вот это вирус испанки унес... Ну, от, точных цифр нет, потому что кто в то время точно мог подсчитать. Но где-то предположительно от 35 до 50 миллионов людей погибло с 1918 по 1070 1919 год, то есть за два года. Первые вспышки гриппа в Соединенных Штатах начались на военных базах. За последние два месяца, 2018 -го года, заболело 40% американских моряков и 35% солдат. Военное начальство только беспомощно наблюдало, как эпидемия уносила все больше и больше человеческих жизней. Один из армейских офицеров военной базы «Форт Деванс» в штате Массачусетс так описывал эпидемию. Сотни молодых ребят в военной форме пребывают в госпиталях группами от 10 человек и более. Их размещают на койках до тех пор, пока в палате не остается ни одного свободного места. Остальные лежат в коридорах. Вскоре их лица синеют, сухой непрекращающий кашель вызывает кровотечение. Изо рта утром мертвые тела складывают у морга, как штабеля дров. Ситуация становилась хуже и хуже, когда эпидемия вырвал, вырвалась из армейских баз в города и распространилась по всей стране. В последнюю неделю октября 2018 года от гриппа в Америке умерло 21 тысяча человек. Особенно тяжелой оказалась ситуация в Филадельфии. В течение первой недели от появления первого заболевания в городе умерло 13 тысяч человек. В Нью-Йорке только за один декабрь 2018 года было зарегистрировано около тысячи смертей. Да и в других городах. Счет пошел на тысячи. В Вашингтоне один из врачей, открывший госпиталь для лечения заболевших гриппом, так описывает происходящее. Только одним путем мы могли найти место для заболевших. Живые входили в одну дверь, мертвых выносили через другую. Для эпидемии не было, э, не было деления на классы, на богатых и бедных. Так известный в Америке актер Вильма Коди за его исполнение роли Баффало Билл в специальном представлении Wild West Show, объехавший всю страну, потерял несколько членов своей семьи, включая свою невестку и внука. Одна из самых, знамени... Одна из самых знаменитых писательниц того времени Анна Портер едва ли не умерла, ее муж умер. Позднее в своем романе «Бледный всадник» Она описывала, как выглядел небольшой американский город во время эпидемии. Все кинотеатры, почти все магазины, рестораны было закрыто. Улицы полны похоронных процессий днем и конец скорой помощи ночью. К началу 1919 года в Соединенных Штатах было, был болен каждый четвертый человек. Количество смертей все росло и росло. Американцы были объяты таким ужасом, который они никогда не испытывали. Ежедневно умирал кто-нибудь из членов семьи, или знакомых, или друзей. Доктора, медицинские сестры работали до полного изнемождения, ибо многие их коллеги тоже стали жертвами эпидемии. Они делали все возможное, чтобы помочь э -э -э людям, которые пострадали от эпидемии, но были бессильны остановить болезнь. В то время не было ни лекарств, ни вакцины для лечения этого вида гриппа. В отчаянии официальные лица, местные и федеральные власти, частные граждане старались сделать все возможное по всей стране, школы, церкви, места скопления людей, кинотеатры, развлекательные парки были закрыты. Публичные похороны запрещены. Во многих городах расклеили плакаты, предупреждающие, что люди, которые чихают или кашляют в присутствии других людей и не закрывают рот платками, будут подвергаться большим штрафам или им грозит тюремное заключение до трех месяцев. Предполагались все виды лечения от народной медицины до каких-то чудодейственных средств многие пытались исправить, исправить и, и, и, и попробовать испытанное средство чеснок в больших дозах находиться конечно с ними рядом было невозможно другие бежали в баню в надежде что горячий пару убьет всех вирусов распространились слухи что вирусы э, накапливаются в танзелитах в этих главных танзелитных, все бросились их удалять. Очереди на удаление составили месяцы и месяцы ожидания. Считалось, что наибольший эффект средством предохранения было ношение марлевых масок. Но в действительности оказалось, что эти марлевые маски не помогали. В городах таких, как вот э, в Аризоне был выпущен указ, в котором говорилось, никто не должен появляться на улицах, в парках, в местах ведения бизнеса или других публичных местах без маски, которые закрывает нос и рот. Вскоре другие города тоже последовали этому примеру. Но не ношение масок, не закрытие публичных мест не смогло остановить распространение гриппа. К середине 19 года многие страны были в буквальном смысле опустошения. Количество умерших в эпидемии от испанки почти не поддается ну, нормальному человеческому восприятию. В, горо в городе Мексика умерло полмиллиона человек. В России, изнуренной войной, революцией, э предварительные данные такие: один-полтора миллиона. В России было очень трудно считать, потому что там умирали люди от всего и от, и от испанки, и от войны. И от инфекционных заболеваний в Британии умерло 250 тысяч, а значит грипп опустошил десятки эскимосских поселений за Арктическим кругом и целой области в Центральной Африке. Хуже всех досталось Индии с ее скученностью населения. Здесь погибло порядка 7 миллионов человек. Интересно, эпидемия испанки стала утихать так же неожиданно, как и она появилась. Но в Америке количество умерших людей составило порядка 700 тысяч человек. И хотя были уже отдельные жертвы в 1920 году, но к концу года эпидемия полностью заглохла. Эпидемия утихла, хотя поводов для радости было немного. Уж слишком большой счет она оставила позади себя. С тех пор сезонная эпидемия гриппа или острых, острых вирусных заболеваний продолжается ежегодно. Но медицина сделала огромный шаг вперед. Появились прививки от гриппа, лекарства, помогающие перенести заболевание, появились лекарства и витамины, укрепляющие иммунитет человека. И если они и не излечивают от гриппа полностью, то, по крайней мере, помогают человеку облегчить его последствия. Несмотря на бесспорный прогресс, ежегодно погибают десятки тысяч людей, в основном люди пожилого возраста, от возникших осложнений и в первую очередь воспаления легких. Эпидемия гриппа 18-19 годов способствовала развитию медицинских исследований во всем мире. Ученые пытались найти новые пути и способы идентифицировать и предотвратить инфекционные заболевания. Конечно, сделано многое, очень много сделано по борьбе с инфекциями. Многие, многие инфекционные заболевания почти полностью искорены, но далеко не все. И нынешняя эпидемия коронавируса как раз и показывает уязвимость человека, ибо каждый штамп вируса меняет свою форму, потому так трудно с ним бороться. В Соединенных Штатах во время Второй мировой войны было создано новое федеральное агентство «Центр по контролю за инфекционными болезнями и предотвращению их» – CDS. На этом центре много ученых пытается идентифицировать вирус и бактерии, вызывающие болезни, и разработать вакцины для борьбы с ними. Коронавирус – очень опасное заболевание. Как я уже сказал, процент смертности от него в несколько раз выше, чем от обычного гриппа. Но как бы серьезно ни было эпидемия, это только присказка. А сказка, то есть экономические последствия болезни, все еще впереди. Но уже на сегодняшний день вы посмотрите, что творится. В магазинах полки, как говорят, пусты, самолеты – Авиационные компании к концу года, наверное, почти что все обанкротятся. Круизные лайнеры, лайнеры объявили, что они прекращают значит, свою работу. В очень тяжелом положении оказались рестораны, многие мелкие бизнесы. Но это, конечно, это, это все последствия вот этого, этого и страха, и этой эпидемии. Давайте вспомним с вами Великую Депрессию 30-х годов. Эпидемия испан испанки закончилась. И начались знаменитые 20-е годы, время трех американских президентов – Хардинга, Кулыджа и Гувера, время джаза, ведения сухого закона, время гангстеров и производства самогона, время биржевых спекуляций и крах. Не просто крах биржи, а великая депрессия, затянувшаяся на долгих 10 лет, вплоть до начала Второй мировой войны как же это было значит конечно были небольшие признаки э, что что-то неладно с экономикой весной и летом 1929 года но так маркет рос изо дня в день новый президент инженер по профессии Герберт гувер предсказывал окончательную победу над бедностью но уже в самом начале его вступления в должность в дождливый холодный день марта 1929 -го года появились первые признаки э, рецессии. Продажа автомобилей основа промышленного бума 20-го 20 столетия стала стремительно падать. Снизилась э, продажа новых домов и выпуск промышленной продукции. Но американцы и до этого знали многочисленные рецессии. Взлеты, падение вверх и вниз это закон капитализма. Многие вспоминали депрессию конца XIX века. Ничто не предвещало того урагана, который случился осенью 29 года на уолл стрит В октябре 29 года инвесторы за один месяц потеряли больше денег, чем Соединенные Штаты потратили за все время. Первой мировой войны. Вот представьте себе размер. Это что случилось? Это за, за октябрь только 29 -го года на бирже было потеряно больше денег, чем Соединенные Штаты потеряли за все четыре за все годы Первой мировой войны. Но вот я вам сейчас скажу. Вот только март месяц сегодня какое 17 число или 18. уже, э, Вот за эти три недели марта потеряно 10 триллионов долларов. Но эти невероятные суммы, трудно, они как-то укладываются. Но ну, а, а в то время, конечно, к началу 1932 года одна треть американцев потеряла работу. Валовый национальный продукт сократился вдвое, и через год уже четверть американских фермеров потеряла свою землю. Американская мечта унеслась так же быстро, как ветер унес с полей Среднего Запада миллионы тонн плодородной земли. Великая депрессия затронула не только Америку, но и весь западный мир оказался на краю пропасти с его идеалами демократии, свободного предпринимательства, человеческого достоинства и личной свободы. В середине 20-х годов Джан Рокоп, крупный американский финансист, миллиардер, это тот, который организовал компанию General Motors, сделав ее самой большой автокомпанией, вот он решил снести в самом центре Нью-Йорка на углу 34-й улицы и 5-й авеню сверхроскошный отель э, Волдорф Астория. Ну, миллиардер, как говорят, купил отель, имеет право снести. И он решил построить на этом месте самый высокий в мире небоскреб. Он и построил его. Тот, кто был в Нью-Йорке, знает это, красавец. Empire State Building высотой 417 метров. Он оставался самым высоким зданием в мире на протяжении следующих 45 лет. Небоскреб стал символом Америки. Торжеством его строителей, архитекторов, лидеров бизнеса. И этот небоскреб построили за 14 месяцев. 365 тысяч тонн структура, состоящая из стали, бетона, стекла. За 14 месяцев в 1932 году построили небоскреб. Значит, сегодня это кажется какой-то сказкой, несбыточной, потому что, чтобы вам получить разрешение на строительство в Нью-Йорке, вам потребуется порядка 7 лет. Только разрешение, чтобы что-то начинать строить. Надо пробить чудовищную бюрократию городскую, а потом еще и пробить сотрудников ведомства по охране окружающей среды. Вот как-то Трамп в начале своего президента рассказывал, как его компания, он же очень много строит по всему миру отелей. Он рассказал, чтобы получить в Китае разрешение на строительство, ему надо 3-4 месяца. И, значит, уже через год, через два, все, что он там за небоскреб или отель, все, что он наметил строить, уже, уже будет построено. В Америке, он сказал, ему надо порядка 10 лет, только чтобы пробить все вот эти... Вот, вот это возникла такая огромная, чудовищная бюрократическая машина, которая не дает возможности бизнесу работать. Вот я пару дней назад смотрел дебаты между Байденом и э, Сандерсом. Вы знаете, у меня, честно говоря, было впечатление, что это что два ненормальных абсолютно человека. О чем они кричали, брызгая с слюдой? Они кричали, что Байден кричал, что в первый день, когда он придет, станет президентом, он запретит бурение новых нефтяных скважин. А этот Сандер говорит, что надо все запретить, и нефть, и газ. Ничего в Америке не надо, надо только солнечная энергии, и витрина. Вот ты смотришь на этих людей, которые готовы обречь. миллионы. У нас в нефтяной промышленности работает 7 миллионов человек. Миллионы людей на безработицу. Только потому, что в их мозгах, я уже не знаю, чем они там разложены, каким вирусом, но они готовы убить эту страну. Только потому у одного социалистические идеи, а у второго еще какие-то environment. Вот это, это к чему вот приводит этот вирус в головах. Так вот, тогда вот этот миллиардер американский Джан Рескоп, он верил, что покупая акции компании, каждый американец станет миллионером в течение 20 лет. Его слова тогда не, касались, не, касало, не казались пустыми обещаниями. Спекулянты покупали акции, заплатив из своего кармана 20% их стоимости. Остальные одалживали у банков. Можно представить размеры и прибыли, если стоимость акции утраивалась за 5, лет, за, за 5 лет. Многие акции уже продавались по стоимости в 50 раз больше, чем их ежегодные дивиденды. Ведь обычно при обычной такой рыночной продаже, эта величина не должна превышать, ну 10, ну, ну 15 раз, но ну не 50 раз. Что же, значит, что стояло за такой спекуляцией? Может, какой-нибудь неизмеримый рост экономики? Конечно, он был, но он измерялся разумными, однозначными цифрами. 2% годовых, может, какие-то огромные доходы населения? Конечно, их тоже в помине не было. Или рост заработной платы, тоже ничего не было. А был огромный мыльный пузырь. И как все пузыри, при надувании он лопнул. Америка быстро обнаружила, что ее процветание 20-х годов был обман подлог, фальшивка, фикция или как это можно выразиться одним английским словом шем валовый национальный продукт страны в 1933 году составлял только половину до начала депрессии и меньше чем он был 20 лет до этого уровень производства 1929 года до начала депрессии удалось достигнуть только к началу Второй мировой войны то же и касалось и дохода американцев они съежились как и вера в капиталистическую систему. В 1933 году каждый четвертый американец не работал. Почти 15 миллионов безработных. Люди, э, значит, которые потеряли все за 14... Вот, вот эти самые же люди, которые за 14 месяцев воздвигли самый большой в мире небоскреб, не могли прокормить свою семью. Небоскреб — это прекрасно. Но в то же время электричество было только в одной из 10 американских ферм и 75% американских ферм не имели ни водопровода, ни канализации. И пользовались колодцами и туалетами во дворе. Я называю вам эти цифры потому, что многие иммигранты, вот э, не, не знающие истории Америки, э, как она достигла того, что она имеет, думают, что так было всегда. Нет. Не было. В 30-е годы не было ни social security, ни пособий по безработице, ни фудстемпов, ни малых, небольших чеков, ни медикэр, ни медикейт. Чтобы представить ужас великой депрессии 30-х годов, я советую вам посмотреть замечательные фотографии американских фотографов Дороти Ланч, Ла Артура Радштейна, Малдера Вайт и других. Неплохо было бы и перечитать Джана Стэнбига роман uh, «The Grapes of Rez», это, кстати, издавался и на русском языке, uh, «Грозди гнева». Uh, значит, или посмотреть фильм одноименный, uh, там uh, это Джан uh, Форда, был, он был режиссер, с одноименным названием, а в главной роли снимался Генри Фанда. Фильм о семье мигрантов, отправивших в поиски земли, обетованной в Калифорнии и нашедшей вместо, значит, на земле. Они там нашли ад. К 30 году количество американцев, живших ниже уровня бедности, а тогда семья, уровень бедности считался, если семья из четырех человек, которая жила в городе, ну, зарабатывала меньше, чем 1200 долларов в год или 100 долларов в месяц на семью из четырех человек. Вот. Так вот, таких значит, людей в Америке это превысило 50 миллионов человек, которые жила на 100 долларов в месяц на семью, на семью из четырех человек. Почти все черное население тогда, их было порядка 10 миллионов в то время, жило за чертой бедности. Когда, значит, я в свое время читал мемуары президента Херберта Гувера, он, как и положено всем этим мемуаристам, винит других, то президента Хардинга, то Кураджа, за непринятие мер по обузданию инфляции, хаотическую банковскую систему. Ну, конечно, все виноваты, но не он. Хотя он был крайним сторонником невмешательства правительства в экономический кризис. Капитализм, капитализм, он так думал, и рынок сам все скорректирует и сам все поправит. Но не поправил. Это уже потом правительство, используя э, резервный банк, стало активно вмешиваться э, в кризис, помогая э, крупным э, компаниям и банкам. Но тогда никто этого не понимал. Э, прибегали к традиционным средствам. Процессионизм. А это лекарство причиняла еще больше вреда. И хотя в то время американский экспорт и импорт были невелики, всего лишь 5% валового национального продукта, Америка в то время производила 40% мирового промышленного производства. Значит, пришло у нас сейчас время для небольшого прижива, а потом продолжим. Итак, мы возвращаемся в программу Яна Йоффе «Странички истории». А, обычно Ян Йофы с удовольствием принимает ваши звонки, вопросы, мнения, но сегодня, к сожалению, по техническим причинам мы этого сделать не сможем. Поэтому а, передача Яна Йофы пройдет без звонков, ну а к следующему разу обязательно попытаемся эту неполадку устранить. Итак, Ян, прошу вас, давайте продолжим. Ну вот, пытаясь как-то спасти свою промышленность и как-то расшевелить этот жуткий экономический кризис в Америке, американцы поставили загранительные торговые барьеры в виде больших пошлин. И это страшно ударило по Европе, особенно по Германии, у которой экспорт – это единственная была возможность заработать какую-то валюту. Как вы знаете, по Версальскому мирному договору ответственность за начало Первой мировой войны возложили на Германию и на ее... Наложили огромные, значит, контрибуции в размере 37 миллиардов золотых марок. Денег, конечно, у него немцев не было выплачивать, эти абсолютно непомерные какие-то расходы. И вот этот кризис экономический, он везде был очень тяжелый, а в Германии он оказался еще более жестоким. Огромная инфляция. Булка хлеба в Германии в 30-е годы стоила 4 триллиона марок. Нет, не миллиарды и не миллиона, а 4 триллиона. То есть бумага, на которой были напечатаны эти деньги, конечно, стоила значительно больше. Половина населения в Германии оказалась без работы. Страна объявила себя банкротом, перестала выплачивать репарации. На, э, на этом фоне массовых демонстраций, голода, разрухи в экономике и пришел к власти Гитлер. Крупный английский экономист, изучавший причины краха биржи в конце 1929 -го года, пришел к выводу, что если бы американская экономика действительно была здоровой, такого краха не, не произошло бы. Но экономика не была здоровой. При переходе на новую модель, например, Форд закрыл свои заводы на шесть месяцев, уволил многих рабочих, строительство почти остановилось, к этому добавилось многочисленные финансовые пирамиды, когда э, формировалось сотни липовых компаний друг на друге только с одной целью – держать и продавать акции. В конце такой финансовой пирамиды никаких реальных ценностей не было. Только пустые бумажки. Они и стали могильщиком Уолл-стрита, когда обнаруживалось, что их акции не стоят ничего, кроме бумаги, на которой они были напечатаны. Вторая причина экономического краха – это была вовлеченность в биржевые спекуляции не только 600 тысяч активных инвесторов, но и огромное количество простого народа, покупавших акции только с единственной целью – немедленно разбогатеть. Миллионы семей оказалось в долгах, ибо покупали не за наличные, которых у них не было, а в кредит с месячными выплатами. За пять лет до биржевого краха личный долг американских семей утроился. Все производство товаров от автомобилей до одежды сразу почувствовали резкое падение спроса. Объем торговли стал падать 10-15% в год. Казалось бы, страна ну, должна была бы процветать, ведь производство с 23 по 29 год выросло на 40%, прибыли корпорации на 80%, но зарплата не росла, она за все 5 лет выросла только на 7%. Отсутствие покупательной способности населения, огромная задолженность миллионов семей могло не смогло проспособствовать процветанию ведь если нет спроса то какое же производство ты можешь производить сколько угодно если но если никто не покупает так то что ж ты будешь производить закрой завод упал спрос остановилось строительство Богатые, а этот класс всегда немногочисленный не смогли своими покупками дорогих товаров повысить спрос а к этим бедам Добавилось еще одно. Во время войны Соединенные Штаты стали страной-кредитором. Всем воюющим странам нужны были деньги. Все просили кредиты, американские банки давали. А когда война закончилась, разоренной голодной Европы отдавать было нечего. Большевики в России вообще отказались платить долги царского правительства, а затем обанкротилась Германия, на которую наложили, как я уже сказал, огромные репарации – а тут еще добавился американский протекционизм. Страны Европы могли бы увеличить экспорт, США бы могли бы получить дополнительную валюту и, начать выплачивать, и могли бы они начать выплачивать долги, но наткнулись на американские торговые барьеры. Добавилось ко всему и мышление американского президента Герберта Гувера, который, который вообще считал, что лучший способ – это вообще ничего не надо делать. Капитализм и рынок сами все отрегулируют. А он не сработал. Началась огромная миграция людей в поисках работы и куска хлеба. С 1935 года по 1940 только со Среднего Запада Америки в Калифорнию мигрировало 3,5 миллиона человек. 3,5 миллиона человек. А, например, что произошло еще в это время? Вы знаете, ведь американское правительство, вот этот американский лозунг «Еди на Запад». То есть освоение Запада в Америке происходило, как, как вот русские пошли наоборот на восток, через Сибирь, к Тихому океану, а американцы шли на Запад. И в, в свое время, еще в середине 19 века, любой человек, который хотел обрабатывать землю, мог получить ее бесплатно. Пожалуйста, бери порядка э, 100 земли, и обрабатывай, если ты ее обрабатываешь в течение пяти лет, она переходит в твою собственность. Так вот, в штатах Среднего Запада, как Канзас, там Ахай, там были распаханы э, миллионы, ми, миллионы акров земли. А это, это были американские прерии, там миллионы лет росла трава, паслись эти миллионные стады бизонов. И эта трава она сдерживала плодород верхний слой земли. Когда это все распахали, это вы знаете, по примеру от целины Казахстана, а фермеры еще после того, как снимали урожай, во-первых, производство пшеницы в Америке выросло в три 3,5 раза. Огромное количество зерна производилось, резко упали цены. Но, во-вторых, фермеры, когда вот солома оставалась, они ее сжигали, чтобы образовался какой-то пепел, плодородный слой. Короче говоря, нечем было прикрыть эту бедняжку землю. А наши все средние штаты, западные штаты, они находятся это семьи, такие полузасушливые районы там очень часто и сейчас до сегодняшнего дня бывают и вихри, и бури, и ураганы и что угодно и вот этот ветер начал сдувать с поверхности земли плодородный слой ведь плодородный слой небольшой например на Среднем Западе этот ветер унес почти 5 инчей верхней земли подняв воздух около миллиарда тонн чер вот этой земли я вам скажу вот, например э э этот и все это например в Чикаго в одни в один из дней на город обрушилось такое количество этого, этой чоп чер черной пыли что на каждого жителя где-то приходилось по 4 килограмма этой черной пыли это был просто кошмар вот и и люди начали мигрировать туда в Калифорнию? Ну а что в Калифорнии их ожидало? Калифорния в то время выращивала в своих долинах хлопок. Вот этим мигрантам на своих стареньких фордах, на, погрузив туда весь свой скарб, они устремились в Калифорнии убирать этот хлопок. Оплатили им в то время за, за человек, если он собирал 50 килограмм хлопка, что это за... вы можете себе представить, какое количество это... что надо работать 10, 12, 14 часов, оплатили 50 центов или 1 доллар в день. И вот на, на это на эти деньги надо было кормить семью. В 12 часов дня, это был черный четверг, 24 октября 1929 года, все глаза сотрудников биржи были устремлены на Хаус of Морган. Это внутри огромного серого здания на углу улиц Вол и Бродвей собралось 6 ведущих банкиров Соединенных Штатов. Как спасти биржу? Уже с утра началась массовая распродажа акций. К 11 дня сумма потерь составила 9 миллиардов. 6, значит, банкиры решили немедленно начать скупать акции, чтобы остановить их массовую распродажу. Немного это помогло. В этот день потери составили только 3 миллиарда. На следующий день президент Хуварт заявил, что американская экономика находится в хорошей форме. Что не надо паниковать. Ну, маркет поверил его словам. Немножко пошел вверх в пятницу. Это был последний день капитализма образца 19 века. В понедельник начался обвал. В этот день потери на бирже составили порядка 14 миллиардов долларов. Вот во вторник, этот черный это знаменитый вторник, 29 октября 29 года, по словам Джона Галбрайс, это очень известный английский экономист, наступил наиболее разрушительный день в истории Нью-Йоркской биржи, а возможно и истории сток маркета всего мира. За первые три минуты было продано 650 тысяч акций United States Steel, это крупнейшая в мире компания по производству стали. А к концу дня еще 17 миллионов акций крупных компаний Америки. Потери составили, это было 32 миллиарда долларов тех времен, наверное, в современных деньгах, то есть за один день было потеряно порядка 700 миллиардов долларов. Свидетели описывают множество случаев самоубийств. После последних дней многие потеряли все. Ну, например, к примеру, семейство Рокфеллеров потеряло 4 пятых своего состояния. Семейство Вандербит 100 миллионов долларов только на акциях железных дорог. Морганы потеряли 60 миллионов. Черчилль пишет в своих мемуарах, что он в этот день потерял все, что у него было – полмиллиона долларов. Обожглись и многие, значит, простые, как говорят, которые, люди, которые покупали акции ради спекуляции. Так что, хватило всем. Как писал газеты Нью-Йорк Sun, среди этих мелких держателей акций были и портнихи, и парикмахерши, и стенографисты, и секретарши, продавчицы, служанки и поварихи. За два года до биржевого краха в Даунтауне Чикаго собрались 10 самых богатейших людей мира, включая шведского спичечного короля. Они обсуждали судьбы всего мира. Ну и что? что какая судьба этих 10 людей? После этого биржого краха 4 из них покончили самоубийством. Кое-кто разорился, и только два человека сохранило свое богатство. Так что, как говорят человек предполагает, Бог располагает. В общем, ко всем э, несчастьям этих 30-х годов, я уже говорил, добавились эти проблемы сельского хозяйства, фермеров. И все это дело происходило э, на фоне э, прихода к власти. С одной стороны, это большевики в России, а с другой стороны фашисты пришли к власти и Германии, и Италии. Так приближалось. Еще очередная катастрофа, катастрофа Второй мировой войны. Ну что можно, осталось еще одна или две минуты, что я могу в заключение сказать. Вы знаете, вот как ни странно, когда читаешь книги по истории и прочее, вот не то, что там люди не делают выводов, да нет, наверное, это со само понятие самого человечества. человечество все время бросается какой-то визу, вызов или в виде экономических каких-то храхов или эпидемий. Все время человечество должно отвечать на этот вызов, какой-то должен быть респанс. Иногда это происходит быстро, иногда как-то заблаговременно. Посмотрите, как быстро справились с этой эпидемией вируса такие страны, как Тайвань, как Сингапур как Гонконг, кто Гонконг, провинция Китая. Но как они четко организовались, как они оказались подготовленными к этому вызову, и как мы оказались неподготовленными такие страны, как Италия. Там уже количество заболевших превысило 10 тысяч человек, а количество умерших на вчерашний день около 2 тысяч. Вот поэтому человек должен быть готов к всему. И мы должны быть готовы... Не, не, к, не к предсказаниям каких-то предсказателей, а вот к, прислушиваться к словам пророков, знаменитых библейских пророков, которые все, что они предсказали, а они предсказали, что ох, мрачно, но последние дни человечества еще, еще не пришли. Когда они придут, никто не знает. Будем надеяться, что это еще пройдет несколько столетий. Всего вам доброго!